Это продолжение о нелегальной частной шарашке, которая не платит налоги, как боится директор огласки, и как трудно, но доходит до сотрудников полиции, что идет обман людей. Очень внимательно послушайте, и вы поймете, в чем вас обманывают. На нас тут где-то его съёмка, я, я его сниму, не я вас не сниму. Не надо мне вот этих вот. Снимайте в коридоре. Я, я, я, я, я не буду Пошел. с вами разговаривать пока вы, вы с вами не будете будете? Ну, А чего вы боитесь? Я ничего не боюсь, я сказала, я не буду разговаривать пока аппарат не будет. Тогда аудиозапись хорошо? Нет. Я аудиозапись Нет, А Почему, почему? Выйдите, да не почему. А почему вы хотите снимать? А да, я не хочу. Здесь такое право. Есть право. А у нас его нет права, да? Я ничего не вижу. Такое, какое у вас право есть? Вот я. Вывески у права, нету. Вывески? Почему вывески у вы нее нету? Вы не даже Что на начальник? БиНН не занесены в новом. Вот на том. Там есть, да? Да, есть. Как вы работаете, вы мне объясните. Это, во-первых, вы мне одетесь за это со мной. Еще говорили, у вас есть оповещение меня о том, что вы меня отключили. Где мне его взять? А? Где мне взять, так говорят? Меня что, на да, это что ли, Да. Там кто в коридоре. У давай. давай. тебя Давайте в коридор. Я Я не знаю, Я сейчас не ставлю туда. Я не <звучат> да, да, он понес... да, да, он на телефон понес... Сюда, я, да, я, Вы, вы не я... Я не... Не что не Я Я вызываю Без разговора. Вот, это Вот там в пожалуйста. Я речу, там на Это ваше личное имущество что ли? Я не пойму. кабинет не мешайте работать. Давайте я идите. вам Выйдите туда. Это я сумму. вас не мешаю? Нет, это, это не общественное, общественное место. Вот а там а в коридоре, а пожалуйста. Какое? Личное что ли? Ваше личное говори? что ли? Вы для чего тут пришли? Ваше личное я что ли? Что поговорить с вами? Вы с вами разговариваете? Не хочу Мы вам уже дать знать, будем знать. Вы ответили. Все, давайте Алло, вот там в коридоре поживайте, пожалуйста. Выйдите, не мешайте. Вот ваш начальник... Выйдите, пожалуйста, не мешайте работать. Выйдите, вот. в коридоре вызывайте наряд. Вы не скажите, пожалуйста, 30. можно вызвать наряд э, газовикам? 6, 6, 1, 28. Алло. Наряд газовикам. Да, Верезкин. Да. да, вот. Вам да. надо. Ну, вот. да. какие показания? Да, да, КПС, да, да. у них отличается. Со мной да, начальник не хочет не раз. разговаривать, выгоняют из кабинета, хотя 10, это общественное место. Все, прием, ну, до вот в, кабин в кабинет мы вышли, но мы сейчас в общественном месте находимся. Получательно. Ну, мне Ну мне надо, видите, в Мне надо Большой сейчас снаряд, а я, разобрался. Я пришел разбираться, она со мной 4, разговаривает тихо. Мне надо при полиции разговаривать. Филимонов. Да. Павел Владимирович. Подождите. Павел Владимирович. Пошла. Пошла. Пошла. Пошла. Пошла. Пошла. Пошла. Пошла. Пошла. она Пошла. подвески Пошла. Пошла. что? Пошла. Пошла. Пошла. Пошла. Пошла дождались полицейских и написали заявление и объяснение. Начало. территориального участка, да? Ни а -а -а. фамилии, ни имени. Да? Обращаться к ним. Кстати, можно вас удостовериться, можно? Сейчас напишу, покажу. начальником территориального участка. А то эту форму-то я могу тоже на рынке купить. Я думаю, висит праздник. такая, а милиция не висит дома. Вы в Косе, что праздник не ваш уже, милиция, -то, милиция. -то. У вас другой уже праздник был. Нет, вообще ничего у нас вообще ничего нет. Одни... Участка Горгаза, да? Территориальный а Нет, не Горгаза, тут у них по-другому написано. У а нас избирательного участка, чего? Ну, Сейчас, подождите, я найду, где-то у меня. Где-то, где-то, где-то есть. Видите, даже у них тут ничего не написано. Этитую тут не отвезут. Они пишут, э, как раньше они писали, э, о, сейчас пишут они ООО Газпром, межрегион, Газперм территориальный участок, и вот номер этот улица. Так, территориальный участок, номер какой тут? Так, что... Номер участка я не знаю, а адрес... Давайте женщину позвоним. Мы Сейчас, мы мы стараемся не только ради себя, мы стараемся ради вас тоже. Вы же тоже закоблены в этой системе. Ну, непонятно. понятны, они все. Они... Там... они зарплату хорошую, получают, и мы. Так нет, зарплату тоже. Так, получен действительно поговорить на Т. Все, правильно. У угу. вас тоже сейчас должен паспорт, а вашей генерал ну, паспорт, паспорт, паспорт. Паспорт. Паспорт. паспорт, А ваш. Мой, вы, вы ко мне обратились, а я к вам теперь да, обращаюсь, да. покажите ваши данные. Все законно? Я вам такой же покажу. Пенсия назначена? Нет, мне такой же, я вам так Вроде бы работали. Я да? вы мне паспорт, покажете, я вам тоже паспорт. Пенсия назначена. Что такое, это интересно у вас? Пенсионер? Пенсионный? Пенсионный? Хорошо, видишь, миллионер вот. еще. Видишь, работал. Что-то знакомое. Он тоже как Сарока, да? Сарока то знаешь? Конечно. Все он все тоже. Все знает. Знает. Ну, он что-то может. Что-то где-то и пробил там с камнаждиким осудил своего, говорят. Камнаждиким. Было? Ну, я не знаю, не разговаривал с ним -то, Он тоже вроде за правду, ну, правду нашу тут отстоять это. И еще очень... больше ты вот подумай, как они будут? Сенаторы, дружелюбно продается полностью. Да. Знаете, как говорят, один в поле не воин. Вот и надо, надо. И один повещать. в поле воин, если он устроен. Ага. Так, такая тропа, такого нет. воина быстро. И не будет такого воина. Это надо объединяться. А не быть. И... Людей-то забывали уже всех. Они вот трясутся. Воин надо заплатить, а не разбирается в этом ничего. Самый шарик. Чуть попроще себе ушел. <связь> бросить, шок. Ну, шок, <связь> а, там, Что Нам хотите? нужно записать название вашей компании. Избирательный участок, Не а у, у нас. Ну, территориально, ТУ вот, нужно... в городе Кунгур. Нет, номер какой у, нет. у нас. нет номера. Мы ТУ, первый участок, в городе Кунгур. ООО Газпром Межрегионгаз Оле еще можно город Кунгур город Кунгур Гоголь, 18 нет город ТУ в городе Кунгур называется город, город Кунгур угу. ООО Дальше. Трио Газпром Трио Газпром, Газпром. Межрегионгаз Межрегионгаз Регион раз так Гоголя восемнадцать и начальник Попова Лариса Витальевна все спасибо Попова Лариса да. Попова Лариса так Попова, Лариса. так Участка сейчас напишу, что что по адресу Какой адрес сказали? Да, да? Я... Нет, мы спали вот здесь у газовиков. Так, которая, значит, 10, 11, 17. Во сколько она? Вам? Во сколько вы там? Заявление я сразу. По телефону пос... посмотрите, Так, в 10.23 вы позвонили, а вас оно сколько не пустило? Ну, 10... ну, наверное, мин мин наверное там было. Да. В 10.05, 10 да? Нет, мы сначала зашли, а на противоречите. В 10.05. Что? В 10.05 отказала вам в приеме, да? Нет, зашли? мы зашли, поговорите. Узнать. Mm -hmm. Свой, я хотел узнать свой долг по газу. И хотел узнать э, о документах. Хотел запустить меня документы. Она сказала, ничего не будет. Я думаю, Мы я зашли с камерой. С а, с а зачем вы с камерой заходите? Что а из этого у вас а вот. вы можете? Что сейчас даже сотрудников нельзя снимать? Можно. Можно, можно, можно, можно. А Молод, кто подписал, я не знаю, кто подписал. А, не знаете, вот. а говорите. Он местный, да это регламент, да. по-вашему. Да. А да. На, на граждан он не распространяется Он должен быть, да, федеральный закон должен, должен подписан. Или депутатами, или правительствами, или президентом. Ну ладно, все. Не буду я с вами разговор, я понимаю, что вы любите поговорить. И пишите единомышленные. Правду рассказывать. Я понимаю. гражданин не знает, но сразу скажем: о, точно надо же подчиняться. Кому подчиняться? Которая в 10. 0.5. Что? Отказала вам? Отказала в от Пьера, 10.05. Нет, это вообще мы зашли. Написал? Так нет, это. Это уже. Вы зашли, это уже на объяснение. Тут просто, просто заявляйте, а, образно. Да, да. Из-за чего все это. 10.05. Пришли на прием. Отказала мне. В приеме. Отказалась меня принимать, да? Отказалась принимать. Ну, добавьте еще как человека и гражданина. А не физическое все. Не нет, отказалась не меня физическое. принимать как, как, человека. как клиента или как, как, не, как, не, не, не. как у вас. Нет, не, не. человек это понятно, это все такое. Не-не-не, вы напишите, напишите, как человека и гражданина. Вы же пишете со слов? Правильно? А зачем мне писать, как человек игр? Это одно и то же человек. Ну нет, это Я понятно. Мы пришли как клиент. Ну вот как клиента. Правильно? Я не считаю себя клиентом, потому что эта компания не работает незаконно. Ну, нет, вы не писать. считаете, мы... Человеки гражданин. Вот смотрите, вы не да. считаете. А мы пишем, вот мы пришли сюда как клиент. Правильно? Как человеки гражданин. Вы пришли сюда как клиент по газовой, ну допустим, задолженности или еще что-то, правильно? Сейчас договор за... заключен. Договор да, заключен. Нет у меня Вот, Видишь, даже договор нет. Какой он клиент? Я, я вы пришли, значит, на консультацию получается? Почему консультацию, если они мне посылают они всякие платежи. Они письма и, присылают, а мне пришло разобраться Это с ними. Отказалась меня принимать. Отказалась меня принимать. Из-за чего как отказалась. Человек, как человек? Нет, из-за чего отказалась принимать. Чем она Чем она мотивировала отказ? Зачем? Типа она вам уже типа ответила. Да. Сказала вроде. Типа ответ был вам. Казалось меня, понимаете. Как человека и гражданина. Да и тихо, вы человек, подождите, надо решить, а как из-за чего. Как человека, вот я понимаю, что у вас все под одно, это, как человека, как гражданина, что у вас нацелено, как человек, как гражданин. А, вы не гражданин, а, что ли, а не Нет, вы а не у нас слушайте, а у нас направлено, как вот положено, понимаете? Как должно быть. Нет, как напишите должно же быть? со слухам, а как, как не должно быть. Вы сами это подумайте. Я человек? Нет. Нет, смотрите, я, как, я, слушайте, я... слушайте, слушайте, дайте мне сказать, да. как, как интересно будет заявление. Пишите, которая восток-то, восток-то отказалось меня принимать как человека и гражданина. А кого? И а, у кто? нас начальник подумает, так, человек и гражданин, куда же человек-гражданин должен обратиться? Неужели я... не он в газ а когда, нас, тогда кем считают? Как клиент? Какой клиент? Я Чтобы не рак, не, не клиент. Я еще раз объясняю. Вы как понять это как не я не раб и не клиент, я человек и гражданин. Он договор с ними не заключал. А зачем тогда сюда пришли? А к нему письма приходят идти. А вот, вот. вот он не пришел разобраться на столе. Вот, он ничего, он с письмами не Мне присыл. надо Тихо, Все, подождите, я вас вообще не слушаю, я разговариваю с ним. Заявление с него. понимаете? Вы тут вообще левый человек. Я как левый? что? Я свидетель, сейчас будешь... Сейчас меня успокойтесь. Как ну нет, вы только вы... мешаете, понимаете? Я вас с ним разговариваю, вы тут свою лепту вносите, и получается каша. Да, понимаете? Ладно, все. Ладно, все. Пишите. вот Для вас то ладно, для меня это не ладно. Я с ним разговариваю, вы тут раз вот, в свою власть. Вот это пишу, это пишу. Я учу писать? <связь> нет, ну, подождите. Вы же со не я... со... спорфинговал. <связь> И вы тут мне говорите, вот это я, я писал, что ли, слушать вас должен тоже. Один делает, вторую поправку делает. Правильно, так вы... вы вдвоем тогда объединитесь, как два человека в одно. Нет, пишите вы пишите со слов, вас, со слов его. его. Вот да. обратите, человек, я с ним должен говорить. С вами я поговорю. Вот что он говорит, вы должны записать. Да, а правильно? с вами я говорю, не должен. Так что вы меня отвлекаетесь. Ну, хорошо, Будьте так любезны, помолчать или выйти отсюда. Правильно вы? Все. Хорошо. Все, вот и все. А то мы тут долго просидим. Или? Один как? одно говорит, другой другое. Я, другой я считаю себя человеком и говорю: Так и пишите. Как человека и гражданина. С моих слов. Отказалась меня принимать. Как человека и гражданина. Это просто смешно. Не смешно. Это, для меня это не смешно. Для, для вас Для не моих, смешно. Это, для а, он, моих это а у нас, вот смотрите. А для вас может быть смешно. Вот Если не, вы считаете себя для, для, для нашего начальства да. это будет смешно. Нет, не будет. <laughs> Нет, будет. не будет. Не будет. Я вам еще раз объясняю. Народ, ну, надо. Напишу, напишу как свою человека, тихо, тихо, тихо, тихо, как человека, который пришел узнать как человека и гражданина, как... пожалуйста, с моих ну, слов. Ну пишу Потому, что, я писать, я с все, моих все слов тихо, успокойтесь, успокойтесь. Вы что-то разошлись вообще по разным направлениям. Если вы хотите вот Одно другое, вам надо вот на самом деле идти в суд там, и там писать делегацию. А лучше, так знаете вот, как, а лучше вам надо самому написать и идите вот с этой делегацией уже вот готовы. Вот и, вот чтобы суд. к вам никто никаких вопросов больше не задавал. Вот в суд я и пойду со всеми документами и с вашим этим э, постановлением. А, наше понимаете. постановление. Но то мне, вы получите это и... да, только, знаете, когда? когда? Не сегодня. Вот через 30 дней. Ну да, вот, ну да, вот. вот. Ну, не через 30 дней, раньше, через неделю. Не получится. Ну, вот с этим я и пойду. Все. Как человека как, и гражданина, как гражданина смысле, которому вот, приходят... Нет, как человека и гражданина. Я еще раз повторяю. Почему вы писаете так? Не Все, успокойтесь. А человек это не гражданин, да? В вашем понимании. Напишите, пожалуйста, как человек. Ну нет, и смотрите, вот, перебиваю вас. А человек это не гражданин в вашем понимании. Я гражданин государства. Но. Народ. Ну, я понял, у вас я... там свое государство, это я тоже все в курсе. ну свое? А вот такое же мое, как и ваше. Человек. Ну, ну и гражданин. Ну, ну. То же Ты... самое, это то же самое. Да не то же это самое. Вот написано даже в Конституции. Кто-то себя может и говорить, что он гражданин, кто-то человек. Так, так. как человек и гражданина, к которому, получается, Который, приходят да? листовки да? вам и по как... задолженность. задолженности. Да которому приходят... Ну, я периодически, да? Каждый месяц? Так, там, ну, ладно, к Которому по месту жительства вам приходят, да? Приходят приходят неизвестные к... бумажки. К... Приходят. бумажки. Которые подкидывают... Давайте тогда так ну, напишем. Подкидывают, которые ага. подкидывают Это почтовые ящики. Я сейчас я должен искать тех людей, кто же вам подкидывает в этот черный ящик. Вот вы такие слова говорите, подкидывают только, знаете, бандиты. А это не бандиты, что бандиты. Да, это не бандиты. Это еще надо доказать, так. что они бандиты. Вот, вот, да, Давай, он, бери он, да, да. объяснение с ним. Коротко и ясно. Я вот. вот объяснение беру. Что это заявление? Заявление. Вот, знаешь, слушай, что заявление. Прошу вас провести политическую беседу с начальником территориального участка ТВ Кунгур, такой-такой-такой, то такой, так, Поповой Ларисой Витальевной по адресу Кунгур, Гоголя, 18, которого 10 числа в 10.05 отказалась принимать, отказалась меня принимать как человека и гражданина, которому по месту жительства ежемесячно приходят по почте, не по почте, вот почтовый ящик приходит. Ну, не почтовый не ящик Не ходит. почтальон ну, приносит. Что? А он на, на интернет. Сами на интернет. Я сами же, вам сам носит. Вы знаете, вот вы думаете, мы просто так сюда приехали. какая разница по почте или сами... Вам это что-то поменяется? Как это все ну, по, по почте приходит, если я, я не ошибаюсь. Вы хотите так жить? Я не хочу. Я не хочу. Вы сейчас своими словами, вы сейчас лучше жить не станете. Откуда вы знаете? Ну оттуда. А если будем лучше жить? Куда вот если вы пойдете в суд обращаться, может, там вот вы лучше жить станете. А вот сейчас вот то, Ё. что вы обратились. Это, это, дописываю, приходят квитанции об оплате за. За что? За вольтовый газов. Квитанция, это бумажка, это вот, бумажка. Хорошо, бумага, на которой вы написано, что я должен оплатить за счет за газ, правильно? Хоть туалетный назовите. Да. Вы, вы понимаете, то, что как вы считаете это говорить, надо их правильно правовым. Я, я, я промысл. Она не бумажка. Танция, она, которой, организация, бумажка, бумажка это бумажка, потому что там не печать стоит, не бухгалтер. Указал не счет и покупать. сумма, да? Ребят. Слушайте, Ука указал счет и сумма, да? Счет указан На этой бумажке. Счет, счет указал. Заявление. То есть она вообще в двух строках. Прошу провести с Все. Я вот тут у вас еще... Более подробно стал спрашивать. Вы мне тут теряете. Это в объяснении пишете. Сейчас еще объяснение с вас брать буду. Понимаете? Вот там вот вы все подробности скажете. С, с моих слов, слов. записано верно? В точки 3 пропустите, чтобы красиво у нас было. С моих слов. Я вас не пропишу. Пониже чуть-чуть, чтобы красиво было. Ну. Что, Да ничего не припишет. Никак. Красиво, чтобы было. Что там приписывать? Те надеялись, что ли? Распишите. А число? Да, дату поставки. Расписывай, шифров, чуть, -чуть. 8, 18. Значит, вы сюда пришли, вы сразу же сюда пришли или там в операционную, зал, то есть сразу же директор пошел? Ну, врача заходила, чтобы Когда я с Александром... Хорошо, да. понятно. Да. Эм, зашел. Надо не надо бороться, если вы хотите, не знают. О, фирмы то Мы сразу же... Сразу... начинаешь все разбираться, так сильно... Я Так, директор у нас кто? Попова Попова, Александр Петров. О будущем никто, уже да, не думает. Так башка заморочит. Там, там расчеты, что вы. А счет-то вот. сейчас. Так счет-то нам не, не надо. Мы а же установили, а вот, мне, что Ну, да, вот не надо, не нет, не надо, не надо. Оккупировали, блин. Нормально. Нет, вы просто вот как-то. Нет. У вас вопрос-то вообще какой. Вот, их... да, как какой? Они не имеют по закону, по их закону в сезон отключать ее. Да. По поводу всех отключений, если согласны, это суд решение. Ну, суд выиграли. А там нас не слушают. Значит, судей суд, суд, суд, Любое заявление. Ну, мы написали, к Поповой зашли к ней. Присаживайтесь. Ну, не то, да. есть. То, то есть зашли к ней, там что вы начали спрашивать там у нее какие-то документы, что, запрашивай, что запрашивай. То хотел, Я зашел в кабинет Мы зашли в кабинет Хотел Я хотел хотел чтобы Спросили. она предоставила Мы или нет спросить, спросить? Да, ну... Что ну, спросить да, Ну давайте предоставим Я хотел Попова предоставил Попова Так, ЛВ Предоставила, предоставила некоторые документы. Мне. мне. Э, некоторые это какие? Некоторые документы, а потом дальше перечислять можно. Ну давайте, предоставила мне документы. Ты какие? Первое. Давайте сейчас. Договор с данной компании. Данные, данные компании. На ваше имя. Так, И. Можно... Так как вас И имя. Дальше. Предупреждение ну, да, вот, отключении. Да? Где там, там. не обслуживают? Они, Они сюда, туда не, сюда не заходили не да, даже сразу, да? Предупреждение об отключении, нет, двери не написано, сторонний уход запрещен. Мы не против. И уведомление меня. Предупреждение об отключении. И уведомление меня. меня. Об отключении отключения. Вот газораспределитель он зашел С Сети Третье Доверенность Действовать от Имени юридического лица. Доверенность. доверенность. доверенность. Представление интересов, наверное, о вот да, <соспорганизм> этого да, да. доверенность. Я, я направил на Павла Федера. Я стал снимать. Я снимаю. Оо, вот на, это, на, да? да? Газпром межведленного мяса. Что будет? Да. снимать снимать не Нет, Не не как, я как, я может ее снимать? Компании все знают. Знает, нет, просто а не срывает население. Не не не ее ее нет, это это что, на ее имя, да? Получается доверенность что она имеет право я перевернула на него. Но, как будто он один стоит, да? Да, как будто он обращается к ним. Дальше, это да, тоже договор. Нет. Видно, когда мы зашли с камерой, а потом я перенаправил уже на него. Я ее не стал снимать. Договор. А зачем тогда ты камеру взял его снимать? Это... Потому что что он, он обращается, зафиксировал, зафиксировал, а я... как еще раз. Территориальный участок, вот который здесь. О чем договор? -то? С компанией ООО региональный сервис. Так, еще, и раз. Раз. Нет, еще раз. Вот смотрите. Не Давай. с этой, не а с этой с компанией. Не с, этой, раз, с какой... кстати, Вот именно вот этого участка территориального с, с компанией ООО Регион Газсервис. Как скажете? Просто если они, вот эта сама фирма, я понимаю, что доверенность может быть на, на директора. А вот договор-то может Договор вот этой компании, которая вот здесь находится. А когда вот, этому, вот эта компания. Не вот эта компания. Я еще раз вам объясняю. Это раз, две они должны вещи. передать полномочия, что имеет право вот эта компания, они не имеют да, права продавать. Да, так, договор, э, договор территориального участка, как Сталин это обозвать? По адресу территориального участка. Договор территориального участка расположенного адресу. 18? 18 С кем? С, С, о, -о, -о. С о, о, о, о, о, о, о, о, сервис. о, о, о, о, о, Я уже не знаю. Ну, в городе применение ну, получилось. Сейчас... Нет, там... это... Да, это где? Это? Патерская... Патерская 20... У нас здесь получается. Да. 20... Ну, 21 -то Оказывается, перед. Там пишите, что. Перед вот этой компанией или вот перед той, которая. Перед этой. Перед этой, да? Не перед пермской, а перед этой. Сведения. О, задолжен. Они так-то ООО Газпром. Территориальный участок, я вам еще объясняю. Я забиваюсь того, что здесь этого территориального участка, конечно, как такового. Он не занесен в бигрю, понимаете, нет? Вот. В налогах вот этот участок деньги сидит, собирают, откуда они деньги берут на рабочих на своих. Их нету в налогах, они не платят налоги. Я вам об этом объясняю. Я уже... Сколько понятия не можете. Просто вот смотрите. Смотрим. Вот директор, э -э она является директором территориального участка ООО Газпром газ то есть вот этой организации. Хорошо. То есть это территориальный если, участок если, города я... Кунгура, вот этой организации. Хорошо. Если у нее даже есть доверенность на ее имя, но не на эту организацию. Правильно? Понимаете, нет, разница, понимаете, улавливаете. Я... Как работают а, остальные. Вот, вот это квитанция, да? Как это, работают остальные. Вот смотрите, вот такие квитанции вам приходят, правильно? Нет, там а у вас есть да образец? Вот, Нету, вот смотрите. О -о -о. Газпром Меша и Газпин. Расчетный а счет это, ваш? Да? Ну, вообще, их данные. Вот их эти нет, данные. Нет, их нет, эти нет, данные. Нет, Перед каким вы участком-то задолженность подведите? Если вам присылают питанцы, Газпром не... Отключал меня вот этот участок. Я поэтому и подаю... Отключение у вас нет. есть это? Что-то, уведомление я или что-то об отключении? Вообще, ну просто посмотрите. Я, я вот... вот я даже... Так вот, вы как-то это... Как? Вы немножко, может, не, не понимаете, или, может, я как-то не понимаю. Но вот смотрите. Если это филиал, Кумбурс, территориальный Кумбурс, участок, город Кумбур, ООО Газпром, Межрай. Вот этот тип, ружь, правильно? То есть это их территориальный участок. Если То есть, если вы хотите а, справку о задолженности перед. Дальше, дальше, не путайте, дальше не Я вам 55. сейчас объясняю. Если бы он был территориальным участком, Нет. он бы был занесен в единый реестр Понял, значит, в налоговой вынесли, службе. Понимаете? Улавливаете меня? Они платить налоги Что? должны, но они налоги не платят. На какие Что деньги они работают, никто ничего не знает. Понимаете? Нет. Я об этом добиваюсь. Вы сведения-то какие пытаетесь? Вот, вот итог у вас есть, образец китка, который вам приходит. Вот, понимаете, в Квитке написано, вот это же. То есть не лицевой счет вы запрашиваете сведения за задолженности вашей перед территориальным участком. А вот перед этой фирмой там тоже самое. А, а дальше-то думайте. Подождите. Кисти. дальше Как они работают меня Вы повынула. мне объясните. Меня-то это да, не волнует, как они как работают они, Как они? Как не волнуют? Ну, вот так вот. Ну, как Понимаете? Вы, Мы здесь не по поводу того, что... что? Я вот вас спрашиваю, какие вы документы запрашиваете? Вот. Вам приходит вот это. Правильно? Ну, пускай даже это приходит. Вот, вот, а. вот с такими реквизитами. А, а ли, лицевой-то счет вы запрашиваете перед фирмой Но вот этой, а не территориальный участок Но города Кунгура, неизвестный, неизвестный фирм. А, а вот я пытаюсь запросить с этого территориального участка, нет. как они работают здесь. Я вам объясняю, вы понять-то не Рюка. можете меня, что ли? Рюка. Рюка. Рюка. А. То, что у него газ отключили, ты указываешь? Он Сейчас? сведения я пришел спросить, что... Я указываю, вот мы это. Хорошо, я напишу, как вы хотите. <Ż1> Просил предоставить документы, так как у него отключили газ. правильно? А да, да. задолженности перед компанией территориальный участок? да? ТУ? ТУ? ТУ? Город Кунгур, да? Ну да мы написали, что это сведения о задолженности перед компанией. Так вот этой компании здесь нету. Вот я что говорю. Я вам не про то, Здесь вот такой компании нету. ТУ город Кунгур. А как они работают тогда? Город как они тогда работают? Пой. Как они тогда работают? Понял. Пой. Поймите. Пой. Прекись, пой. Документ, какой там предложение тебе предоставить? Ты запрос... захотел запросить. Как, как как сведения о задолженности. Я... А, предупреждение о а, Мы, мы ему не предоставили. А, просто понимаете, как-то вот... О, О может, нет. Может, до, дошло, так, бы, да? Нет. До вас и немножко и... не доходит. Нет, вот вы, смотрите. Вы если вам приходят питанция с вот этим, что ООО, вы должны там 50 рублей за газ. А где правильно? мы сейчас сидим? Мы сидим мы, в территориальном мы, участке города Кунгура. ООО, Газпром, мы, вот мы, это вот. Где нет, же регион Газпром. Адрес-то этот. Я вам просто мы нашел, вот это вот, мы после того, как ТУ добавляем, вот это вот. Понимаете? добавлять. Потом вот я вас об этом и спрашиваю. Что, ты у город Кунгур, но оно, ООО. Вот я поэтому говорю, Пишите, а говорю, вы то мне Пишите сейчас полностью, они а вот это вот. Вы мне там не надо мне? вот это писать. Мне надо о, вот именно это. Не, я, я понял, что ты... вот мы сейчас сошлись с меню. Я-то я вот, не, не врубаю, а, что территориальный участок о, города Кунггура. Но он, о, о, Газпром, Газпин. Все правильно. Вот, я об этом описал. Вот вам. мы договорились. А вы все равно пытаетесь это записать я к ним вообще ни отношения никого не имею. Я с ними договор не заключал. Я здесь какую-то бумажку подписывал с ними, но эту бумажку не я, не я снимаю. По так значит, я так же ]ался. как нет, у остальных абонентов. Сниму, так, которые... Еще, еще что вы просили? Так, что у меня там есть? Сведения о должности. И теперь э, самое главное. <свист> вот этот счет. Я вас не снимаю? Это <свист> выщит, как как, как что? Да. Запросить. Запросить. Сказал, что запросить. Конечно, а счет, счет, да, вот этот. Снимаете, по которому перечисляют пола, деньги. То есть, по полу, просил да, предоставить информацию о счете, о счете. На, на который нужно, необходимо перечислить деньги. И что дальше? И у нас анонсируют новую и. Выставить вы да, вы информацию о учете, да. на ага. который нужно а. да. ну, ну, перевести деньги, да? Да, надо перевести деньги. Оплачивать. Нужно оплачивать, да, услуги? Да. Акт, наверное, отопчая. Он сказал, нет. Ак она сказала, что выводит полицию выбирать нет, она тоже сказала я бы сейчас полицию вызову вот вы вызываете она не стала вызывать нет, тогда Он, повел, да, сказал, там, по данному вопросу да? Там, так, да? или как? что, что, с, что с вами разговаривать я да, сказала, да. сказала, что я сказал, не, сидел, не некие документы а Будет. Будет? И сказала, что... Будет. Ну, куда вас отправила? Что выйдите из кабинета, просто сказала? Да. Ну, не видела она вас. Не кофту, нет, да. правильно? Нет, то нет. Да. После чего я вышел из кабинета... И вызву, да. Давай, давай. Так, тут не по этому поводу-то. Тут, ну, тут смысл-то, как ну, я понимаю, мы хотим... Что... Да, да. То есть, что вы хотите обжаловать то, что они вас отключили по русски говоря. То, что они с вас взымают. Но это все это не полиция. Это, это элементарно. Это, это не к нам. Нет, я просто готовил его. После чего я вышел. Я все отнимаю. коридор получается, да? Да, как я что у меня есть вот виновный мы И вызвал полицию. Вызвал полицию. Ну, допустим, хорошо. Вы можете там находиться, но она вас не обязана почему не почему не обязаны? А почему она? Если она, если, если она считает меня абонентом, почему она не обязана меня? Принимать? Через инстанции? Нет, вот вы поймите, здесь нету, о, грубо говоря, ООО, на них не распространяется регламент госслужащего. Не то нет. есть это вы к госслужащему обратились, и он, если сам даже Но не может решить, то он... Она считается уже как любая компания, любая компания, будь она частная, будь она Государственная она является ЖКХ. Да пусть ЖКХ. она хоть трижды ЖКХ, вы поймите, это не госслужащий. ЖКХ, это для народа. Да, хоть угу. Для кого? Это частная фирма. У нее нету приема, вы поймите. Если то есть у нее прием, нету, прием нету. идет через оператора, оператор к инженеру, инженер, если да. сам не может, то он у вас к директору вместе а, с собой это, ведет. Это значит, получается. У нее Человек... приема граждан нет. вообще нет. Тогда, тогда, По тогда получается так. Они являются народ. Они гнобят человека, и человек ничего сделать не может, да? Ну, она может как вас слушать? не принимать смысл в этом. То есть у ну, нее обязанности. Я, я, я об этом и говорю. Они гнобят народ, они гнобят людей. Так вы, и, вы же к президенту ничего не попадете на прием. Понимаете, то же самое. Президент не попадете на прием. Вы вот о чем? Вот я вам объясняю, что это частная компания. Вот директор, давайте. Давайте да нет, возьмем. Да нету этой компании здесь. Еще ну давайте. хорошо, да, я понимаю, что нет компании. Давайте. Профилактическую беседу успокоить о ненарушении законодательства Российской Федерации. Конституции. Ну, законодательства. Хорошо. Конституция. Хорошо. Конституция Российской Федерации и законодательство России.